Андрей Андреевич, а скажите, влияет ли на человека влияет ли на человека, как, за, как зависть влияет на того, кто завидует, и на того, кому завидует? Если завидуют, то это происходит в виде блока, в виде сосудистого спазма у человека, который завидует, это кармическое проклятие несостоятельности, убрать можно словами, скоро у меня это будет, поэтому если у вас душит жаба, как в народе говорят, необходимо сказать, скоро у меня это будет, если так не сделать, то это блокирует поступление точно такого же в вашу жизнь и будут неприятности, на того человека, которому завидуют, может повлиять и разрушить то, что есть, но только при условии, если если человек боится это потерять, и наоборот, если человеку завидует, но он рад своей семьей, рад тем, что он имеет, радостный человек, то у него будет это только приумножаться во много раз. Если человек безразличен, к тому что может зло какое-нибудь произойти то есть верит в счастье что будет все хорошо вообще вот это позитивное внутреннее намерение быть счастливым человеком и верить в счастье оно является одним из самых сильных энергетических защитных механизмов я очень рекомендую его использовать тогда ничья зависть на человека влиять не будут люди ищут сами возможности Пострадать. Именно поэтому красивая женщина выходит и говорит, ой, я так боюсь, что мне кто-нибудь сглазит, нужно как-то защищаться. Все, вы уже попали, вас обязательно сглазят, потому что вы этого ищете". И другая женщина говорит, а мне все равно вообще, на нее ничего влиять не будет, никто ее никогда не сглазит.